Добрый день, уважаемые коллеги! На связи Центр обучения компании «Инфострой». В версии 2.9 комплекса 0 вы можете оформить сметный расчет в соответствии с методикой, утвержденной 421 приказом Минстроя. Но прежде чем приступить к выбору расценок из базы данных, давайте сделаем необходимые для расчета настройки. К сожалению, отдельные правила расчета позиций сметы отличаются от привычной для нас работы по 35 МДС что надо установить в настройках сметы. Вот рабочая локальная смета. Она создана стандартным для А0 образом с помощью команды создать LS. В этой смете автоматически или как мы говорим по умолчанию установлен определенный набор параметров. К смете уже подключена таблица накладных расходов и сметной прибыли и в смету уже введено несколько расценок. Стоимостные показатели в столбце по строке то есть на заданный объем округлены до рубля, итоги строки, а также итоги по смете рассчитаны с точностью до целого рубля. Этот вариант расчета установлен по умолчанию и при создании сметы в заголовке установлен флажок округлять стоимость до рублей. В новой методике наоборот, расчет требуется выполнять с точностью до копеек, поэтому в заголовке нам следует этот флажок снять, соответственно, итоги строки и итоги локальной сметы будут рассчитаны с точностью до копеек. Но изменилось не только округление стоимостных показателей. Расчет локальной сметы и соответственно его оформление в рекомендованной нам выходной форме будут выполнены корректно, если в окне настройки ЛС будут установлены следующие параметры. Начнем с параметров округления. Округлять стоимость до рублей флажок уже снят, мы это сделали в заголовке сметы. Далее Точность ввода объемов работ 6 цифр после запятой. По умолчанию в 0 всегда выставлялось 4 знака. Коррекцию ошибки округления теперь следует сносить на прямые затраты. В новой методике явно сформулировано правило расчет прямых затрат на заданный объем всегда выполнять как сумму элементов прямых затрат. Это очень важно. В разделе расчет единичных итогов строке. Рекомендуем установить точность итогов с начислением 4 цифры после запятой. Это повлияет на правила учета в А0 поправочных коэффициентов к расценке. И еще один параметр, непосредственно влияющий на оформление рассматриваемой нами отчетной формы. В разделе «Режимы обработки строк» установите флажок «Подчиненные нумерации строк РП». Обязательно надо нажать на кнопку ОК, чтобы сделанные настройки сохранились для новой сметы. Теперь правила расчета и правила оформления сметы соответствуют друг другу. Выпуск сметной документации будет корректным. Здесь я сделаю важное примечание. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Первое. Настройки рекомендуется делать до начала выбора расценок. И второе, сделанные настройки сохраняются и действуют только в пределах одной рабочей сметы. Это значит, что для новой локальной сметы все оговоренные выше настройки надо будет выполнять заново. Будьте, пожалуйста, внимательны. Я соглашусь с вами, что было бы удобно изменить умолчание для новых смет. И я уверен, что в дальнейшем так и будет сделано. А можно ли все-таки упростить эту процедуру и не настраивать смету каждый раз? Да, можно. Для этой цели мы рекомендуем создать шаблон сметы. Посмотрите, как это просто. Можете повторять вместе со мной. Создаем новую локальную смету. Дадим ей вот такое название. В поле шифр укажу шаблон. И в настройках установлю необходимые опции. Начну с накладных расходов и сметной прибыли. В параметрах округления. Установлю нужные флажки и опции, расчет единичных итогов и режим обработки строк. Готово. Нажимаю кнопку ОК закрываю локальную смету. При необходимости создать новую смету я копирую шаблон и вставляю в нужный проект копию сметы. Кстати в шаблоне дополнительно можно указать подписи Подключить концевик. Можно внести даже типовой набор расценок. А шаблонов может быть не один, а несколько. Еще раз акцентирую ваше внимание на перечне настроек сметы для корректного оформления выходной формы по 421 приказу. Параметры округления. Расчет единичных итогов. Режимы обработки строк. Помните, пожалуйста, про шаблон сметы. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.